Ну, ну, ну это просто пиздец. Я даже не знаю, у меня нет слов других, как сказать. Ну просто пиздец. Ты свинина ебаная.